Московскому училищу Олимпийского резерва номер один в этом году исполняется 50 лет. Отделение Тхэквондо сравнительно молодое. Оно открыто в 2008 году. Зайдем, посмотрим. Пау-пау! Таэквондо бьют в основном ногами, причем для нападения, и для защиты. В олимпийском стиле, который преподает Максим Марсулев, соотношение ударов ногами и руками вообще составляет 9 к 1. Мы когда приходим на тайквондо, мы при ударе, мы всегда делаем выкрик, называется это Кихап, вот, у нас он должен идти всегда от души. В мое время, когда мы дрались по старому Тхэквондо, это всегда помогало. Поднимало дух, когда ты устаешь, покричал и становится полегче. Максим Максулев, выпускник училища, поступил в одиннадцатом классе и провел, как говорит, очень крутые четыре года. Остался тренером на своем отделении Тхэквондо. Сейчас Тхэквондо в Московском училище Олимпийского резерва номер один, это Максулев и его спортсмены. Первая из них – Анастасия Субботина. В конце августа Настя выступила на первом для себя молодежном чемпионате Европы в Таллине. Билась с соперницами зачастую старше себя, впервые на международном уровне и бронзовая медаль. Но самой спортсменке и ее тренеру этого уже мало. Большой. большой. не хватило чего-то. Чего Упорство этой девушки Можно только отдать должное Последние три года, как говорит тренер Анастасия не видит лето Тренировки, сборы, сборы Тренировки, московские, российские И надо бы уже отдохнуть Но сначала взрослый чемпионат России В подмосковном Одинцово в сентябре Здравствуйте, сентября Был чемпионат России по взрослому вот Буду проходить в Подмосковье вот, Надеюсь на лучшие результаты, зайти в призы. Сейчас все разминаюсь перед тренировкой. Начало это разминка, суставная, также беговая. Упражнения различные для того, чтобы разогреться. В дальнейшем идет упражнение на защиту и различные упражнения на обработку ударов, а потом, скорее всего, может быть барин и еще выкидок. Как после всего увиденного и услышанного не взять и не попробовать самим? Наша спортсменка предложила один из самых простых, элементарных ударов. Настя заверила, что никто не пострадает. Я в основном учу самым элемент в термодол. Удар называется «Доль Он выполняется в три этапа. В первый этап необходимо вынести колено. Сзади. Второй этап. Длина с коленом, разворот. Сейчас, длина с и разворот. Да. И третий завершающий этап. Длина с разворот, да. Вот так! Заниматься тхэквондо Настя начала в 7 лет в родном Череповце. В секцию привели родители. И дело это понравилось девчонке не сразу. Не сразу понравилось. Мне было... Как-то странно осознавать, что люди друг друга бьют, а потом так втянулась, понравился, вот стало получаться, стало нравиться больше. Родители отнеслись хорошо к выбору, потому что они меня сами отдали в этот спорт, то есть как бы это не мое решение было. Вот они такие: "Ну попробуй". Первая моя реакция была: "Ой, мне не нравится". А потом: "Ну ладно, останусь". В сентябре Настя дебютировала на чемпионате России, в взрослом. Впервые на таком уровне и против более опытных соперниц старше себя. На ленточке, что называется, всего лишь один балл на последней секунде уступила в полуфинальной схватке. Это бронзовая медаль. Это безусловный успех. Успех с запасом в несколько лет. Сейчас уже да, потому что все равно в полуфинале ну что, ситуация, когда бы сегодняшний результат, uh -huh. вот. но я думаю, это это лучшее, что с нами. Я называю это так. После Европы. Uh -huh. Настя, вот. какие у тебя вообще планы на будущее? Отдохнуть, я думаю, восстановиться, потому что есть незалеченные травмы. У нас две недели назад было первенство Европы. Пальчики, стопы, это все все равно нас беспокоит. Сейчас, как я и говорил, в первой, в первой встрече, я желаю хорошего образца.